Добрый день. Меня зовут Брюсгерова Ирина Александровна, и мой доклад посвящен псевдомоносаэрогеноза «Особенности госпитальных штаммов онкологического стационара». Псевдомоносаэрогеноза, или синегнойная палочка, входит в группу лидирующих бактерий-опротунистов, объединенных термином escape. Начав свое восхождение в 60-80-е годы XX -го века, Снегнойная палочка не теряет своей роли и продолжает прогрессировать в, патологии, в госпитальной патологии 21 века. Снегнойная палочка относится к виду грамм отрицательных, аэробных, подвижных палочковидных Бактерий. Она продуцирует пигменты, имеет факторы адгезии, инвазии, диссеминации, персистенции и ускользания от иммунного ответа, а также обладает О и Х антигенами и обладает природной или видовой устойчивостью к ряду антибиотиков. Почему же этот назокомиальный патоген так меня заинтересовал? По... Данным первых пяти месяцев 2021 года от всех выделенных граммотрицательных микроорганизмов стационара псевдомонос аэрогеноза составляет 9%. От всех выделенных граммотрицательных микроорганизмов отделения реанимации и интенсивной терапии псевдомонос аэрогеноза составляет 7%. При этом 25% от всех выделенных штаммов стационара циркулирует именно в отделении реанимации и интенсивной терапии. При этом из выделенных в 2021 году штаммов псевдомоносерогеноза 25% – это панрезистентные штаммы, то есть нечувствительные ко всем классам антимикробных препаратов. Рассмотрим микробиологическую характеристику данного патогена – у синегнойной палочки имеется огромное количество компонентов, которые могут играть роль факторов патогенности, вызывая повреждение тканей и обеспечивая тем самым выживание псевдомоносаэрогеноза в организме человека. К факторам адгезии относятся пили, белки жгутиков, липид А и поверхностные протеины. К факторам инвазии относятся ферменты, токсины дистантного и контактного типов, эндотоксин, пигменты, апоптоз, индуцирующие белки и сидрофоры. А Факторы персистенции ускользания от иммунного ответа, эти факторы обладают антифагоцитарными свойствами, также защищают микроорганизм от повреждений кислородными радикалами, вызывают деструкцию иммуноглобулинов, факторов комплимента, гамма- и альфа-интерферонов и самым совершенным и, наверное, самым сложным, сложной стратегии защиты. Бактерии от иммунной, атаки, от, от иммунной атаки является образование биопленок. Учитывая факторы патогенности, важно помнить, что синегнойная палочка является все-таки условно-патогенным микроорганизмом. Риск возникновения синегнойной инфекции здесь связан с наличием определенных факторов риска. К ним относятся иммуносупрессия. Тяжелые травмы, обширные ожоги, злокачественные новообразования, большие хирургические вмешательства, лучевая гормональная и цитостатическая терапия, наличие имплантированных медицинских устройств, такие как катетеры, дренажные трубки, ну и, соответственно, другие факторы. Особенностями данного патогена является его широкое распространение во внешней среде, способность длительно сохраняться во внешней среде, при этом главный путь передачи является контактной. И важно помнить, что псевдомоносаэрогеноза высокоустойчива к антибактериальным препаратам и к антисептикам, а также к дезинфектантам. Изучив статистические данные за последние 10 лет, было выявлено, что от всех выделенных грамматицательных микроорганизмов стационара псевдомонус составляет около 9% в разные года. От всех выделенных грамматицательных микроорганизмов отделения реанимации и интенсивной терапии синекной палочка составляет около 15-20%. Количество выделенных штаммов псевдомоносаэрогеноза в стационаре за последние 10 лет составляет 698 штаммов, при этом около 50%, особенно видно на данной гистограмме в 2013 и в 2014 годах, они циркулировали именно в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным нашего стационара, 32% синегнойных инфекций приходится на инфекции бронхолегочной системы, 22% приходится на инфекции брюшной полости, 8% инфекций приходится на инфекции кровотока, 13% на инфекции кожи и подкожно-жировой клетчатки, 15% на инфекции мочевыводящих путей. Важнейшей частью диагностики синегногенной инфекции является определение спектра чувствительности к антибактериальным препаратам. В нашем стационаре последние 10 лет наблюдается следующая динамика по резистентности. Например, группа пенициллинов. До 2014 года количество резистентных изолятов составляет не более 50%. В 2015 и 2017 годах количество резистентных изолятов увеличивалось до 80%. И мы наблюдаем резкое снижение количества таких изолятов с 2018 года. Группа цефалоспарина. До 2014 года количество резистентных изолятов составляло не более 50%. Постепенное увеличение к 2017 году до 70% и опять резкое снижение с 2018 года. Группа вторхиналонов. Постепенное увеличение количества резистентных изолятов с 2011 года по 2016 года. С 2017 года. 16 по 2018 года количество резистентных изолятов составляло приблизительно 70%, и опять мы наблюдаем резкое снижение с 2018 года. Группа монобахтама. Группа здесь представлена одним препаратом, именно астрианамом. Количество резистентных изолятов в 2015 и в 2017 годах составляло 70%, в остальные года не превышало отметки более 50% изолятов. Группа аминогликозидов. До 2016 года не более 50% изолятов были резистентны к данной группе. С 2016 по 2018 года количество достигало 70%. И опять мы наблюдаем резкий спад с 2018 года. Группа карбопинемов. Количество резистентных изолятов в 2013 году и 2017 году составляло 70%, в остальные годы не превышало 50% изолятов. Как видно из гистограммы, количество изолятов, которые резистентны к разным группам антибактериальных препаратов, резко снизилось с 2018 года и составляло приблизительно около 20% изолятов. Что связано с усилением мер профилактических и эпидемиологических, а также связано с реализацией мероприятий по ограничению доступности антибактериальных препаратов, оптимизацией применения антибактериальных препаратов в стационаре, а также пересмотром протокола эмпирической терапии на основании локального микробиологического мониторинга. Последние два года также мы исследовали чувствительность штаммов псевдомоносаэрогеноза к альтернативным группам антибактериальных средств. Частота встречаемой резистентности к таким препаратам, как полимиксин, колистин, наблюдается в 20% случаях. Частота встречаемой резистентности к цифтезидиму авибактаму встречается в 30% случаях, к тазобактаму в 60% и к дорипинему в 80% случаях. Сложность проблемы резистентности состоит в том, что псевдомоносаэрогеноза может использовать разнообразные приемы для нейтрализации антибактериальных препаратов, чаще всего при этом сочетая их. В этом случае выбор и назначение антибактериальных препаратов возможен только на основе понимания механизмов резистентности конкретного штамма. Наборы для, мультикле... для мультиплексной ПЦР позволяют находить в чистых культурах и клиническом материале гены наиболее важных карбопенимаз. Изучив культуры синегнойной палочки, которые циркулировали в нашем стационаре в разные года, были получены следующие результаты. Устойчивость к карбопинемным препаратам определялась. 2016 год ген металлобеталактомаза ВИМ, 2017 год ген карбопенимаз класса D окса 48, 2018 год ген карбопенимаз класса A KPC. 2019 год ген карбопенимаз класса D Окса 48 и 2020 год ген металлобеталактомаза ВИМ. Если учесть даты изоляции культур, можно предположить, что в стационаре персистировали те или иные карбопинным резистентные клоны псевдоомона эрегенноза. Антибиотика, грамма и идентификация генов карбопенемаз позволяет заключить, что изученные изоляты представляли собой панрезистентные варианты возбудителей. И тут важно признать, что значительное число случаев синегной инфекции является именно следствием оказания медицинской помощи. Поэтому нами было исследовано 4 антисептических препараты и 27 дезинфицирующих средств. И обнаружена устойчивость псевдомона-сарогеноза к одному антисептическому препарату и к 4 дезинфицирующим средствам. Проведенный анализ позволяет сделать несколько практических обобщений. Первое. Информация о патогенетических механизмах позволяет нам убедиться в сложности взаимоотношений между организмом человека и Снегной палочкой. Но она, к сожалению, не может нам служить базой для создания эффективных способов управления именно инфекционным процессом. Проводимый мониторинг штаммов псевдомоносырогиноза, мониторинг дезинфектантов и антисептических средств помогает нам в планировании проведения противоэпидемических мероприятий. Усилия специалистов разного профиля, таких как бактериолога, эпидемиолога, клинического фармаколога, врачи-клиницистов, помогают при разработке и внедрении эффективных методов контроля за синегнойной инфекцией. При возникновении инфекции все-таки выбор антибиотикотерапии должен быть... Обоснован не только с позиции мониторинга чувствительности к антибактериальным препаратам, но и также с позиции молекулярных механизмов резистентности возбудителя. Для этого мы используем молекулярно-биологические методы исследования, а именно ПЦР-диагностику самого возбудителя псевдомоносерогеноза и детекцию генов карбопенемаза. И, соответственно, для борьбы с резистентностью псевдомона необходимо внедрение новых антиснегнойных препаратов, а также необходим поиск антимикробных препаратов, которые будут эффективны в отношении карбопинем-резистентных штаммов. Благодарю за внимание.